Привет, дорогие друзья, с вами снова карта. Карта третья часть. И что же будет сегодня? Наконец-то, наконец-то я собрался силами и добрался до пещеры. Но, как оказалось, в принципе, смотрим, сейчас расскажу. Заходим в пещеру, такая темная, темная, темная. И начал я сразу. С какого этапа я начал? А начал я сразу с 13 этапа. Очень долго откладывал, хотел начать с первого, но так получилось, начать, начать, так получилось, что пошел сразу через тринадцатый. Ну, в общем, давайте ехать, смотрите, что у нас получится. Не знаю, сложнее ли в первых этапах, либо сейчас сложнее, пока сравнения у меня нету. В ближайшее видео, я думаю, сниму и покажу вам, где же все-таки сложнее сделать. Ну, в общем, в общем, сложно. И в этом этапе мы утонули, растворились в кислоте и едем, едем заново. Так, не надо туда. Да. О, все, отлично, перепрыгнули. Ну, о, проехали немного, немножко дальше. В общем, ребят, кто уже играл, скажите честно, положи руку на сердце, сложнее ли в предыдущих этапах или все в принципе довольно легко проходится? Пока. Пока я накосячил только первый раз. А пока едем нормально. Ух ты, трюки, всякие. Вот эти крокодилы меня, если честно, пугают. Очень-очень-очень сильно пугают. Ну что поделаешь. От них никуда не скрыться. Ведь мы у них, как сказать, у них в костях вот такая, что. У ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, падает. Падает. Под... Э... А что там было снизу? Там, кстати, снизу были кристаллы, не знаю, может, все-таки можно было упасть и вниз, и там все было все хорошо. Не знаю, не готов сказать. Едем пока по верху. Кто знает, напишите, ну, пожалуйста, что там. А вот и дверка. В принципе, мы прошли, выбираем. Сейчас выберем сундучок с нашей наградой. Самый главный прикол в чем? С этими сундучками, ну ладно, не буду сейчас рассказывать, смотрим дальше. Э -а я дальше, может в этом, может в следующем выпуске я обязательно вам расскажу, чем же ж прикол с этими чемоданчиками. Вот, ну а пока собираем яйца с кристаллами и открываем все больше, больше, больше новых фишек, плюшек, как <рекл> сказать. Пора уже запускать инкубатор, я смотрел у некоторых ребят, там уже все, все, что только можно было вырастить в инкубаторе, вырастили. Цепля только осталось там расти. Потому что инкубатор состаивает. Ну, а пока. Давай, летим, летим, летим. Ух, ты, как нас. Било. Давай, давай, давай. Ух, Ой-ой-ой. Как. Видите? Вот эта штучка нас.. Послу Ничего. Себе. Вот это была улитка. Улитка Боб подрос. На этих кислотных не превратился. Вы сами видели, что он превратился. Просто монстр какой-то. Тяжело поверить. А, может, это не улитка Боб был. Но будем надеяться, что это был не он. В общем, забираем кристаллики и идем дальше. Как вы думаете, что же нам выпадет в этот раз? Что у нас получится? Ух ты, крокодил. Увидели один крокодил и сразу маску нам дали. Одного крокодила. В предыдущем э, уровне, я не знаю, сколько крокодилов убил. Все пополам две маски набрал. А тут одного крокодильчика так случайно уничтожил и сразу маску. целую маску. Так, перелетели. Ничего себе, на платформу даже не заезжала. Она все равно упала вниз. Какая-то интересная разработка. А за счет зацепились я думал за что я там зацепился, что так перекувыркнуло меня. Уйди, гора мусора, что же приклеилось непонятное. Ну вот мы прошли. Пока пальчики вверх. Подписывайтесь на канал, ждите новые выпуски обязательно и комментарии не забываем.